Я Виолетта из Бианской области, город Клинцы. Приехала сюда, только начала работать. И Елена Геодеркина в доступной форме рассказала все, как очень объемную информацию. Вплала, можно сказать, за весь день. Я рассказала все, что я могла бы узнать, может быть, за год, за два. Это было очень интересно, очень доступно, в веселой форме, очень продуктивный день сегодня. Я очень благодарна. Не даст за этот курс.